Уроки технического анализа. Рад всех приветствовать. Сегодня хотел рассказать э, про одну из своих последних сделок, которая принесла за 100% к депозиту за всего лишь за 5 часов. Ну, бог с ним с прибылью. Самое главное, что я хотел рассказать про самую лучшую фигуру технического анализа, которая, я считаю, на текущий момент есть. Она самая простая, самая надежная. Ей достаточно легко пользоваться, ну, если грамотно подходить к делу. Поэтому, хотите пользоваться лучшей фигурой теханализа, Смотрите данное видео до конца. Перед тем, как данную сделку совершить, я ее выложу в свой телеграм канал, поэтому кто не подписан, ссылка под видео есть. Переходите и когда будут э, такие интересные моменты, я буду обязательно стараться с вами делиться этой информацией. Где это работает? Да везде. Технический анализ такая классная штука, которая работает везде. На Московской бирже, на криптовалютном рынке, на рынке форекс. Есть, им э, при помощи тех анализ можно анализировать все, вплоть до кривой вашей доходности. То есть очень классный инструмент, которым нужно но ну, обязательно пользоваться наравне с другими там, фундаментальными, скажем, фундаментальным анализом. Это совершенно отдельная тема, которая нужна любому трейдеру, который занимается спекуляцией. Да и не спекуляцией, а даже инвестициями. Сегодня речь пройдет про треугольники. Идеальные фигуры фактически играли технического анализа, про которые я хочу рассказать. Почему именно треугольник? Несколько есть этому причин. Треугольник это как сжатая пружина. Сжатая пружина, которая разжимается и дает резкий всплеск волатильности, дает резкое направленное движение, чем можно воспользоваться. Вторая причина, почему это классно, получается очень короткий стоп. Следующее как правило, это очень быстрый профит за счет, опять же, эффекта сжатой пружины здесь можно оценить достаточно ну приблизительно хотя бы первый уровень вашего профита, который вы можете получить, если эта пружина разожмется. И следующее, данные фигуры очень легко находятся на графике в отличие там, от зон поддержки, уровней поддержки и особенно в отличие от трендов которые достаточно субъективные направ... имеют положение на графике, то треугольники искать проще. Они видны и их можно использовать. Но давайте по порядку про сделочку, которая получилась берем первый момент, когда точка входа. Я точки входа ищу всегда по треугольникам на э, дневных графиках, потому что я ну, каждый день не имею возможности заходить, поэтому ищу мощные, надежные треугольники на дневных графиках. А заход уже делаю по э, часовым графикам, ну иногда 30 минут. Итак, смотрите, появился, получился треугольник и здесь э, есть пробой верхней границы. После появления, пробоя и появления красной свечи, на следующий спокойной обстановке, мы заходим вверх с целью 1500. Что такое 1500? Почему 1500? Ну, во-первых, дальше мы чуть выше видим уровень сопротивления. Поэтому, если мы хотим взять первую волну, нужно профит ставить ниже. И вторая, вот эта высота, она чуть больше, чем размер треугольника. То есть высота треугольника, высота треугольника, вот эта вот а, линия, вот это приблизительно есть ваша цель. И приблизительно вот эту высоту треугольника нужно откладывать, чтобы брать первый быстрый профит. Следующее. Теперь точка входа. Вот эта вот красная жирная линия, это есть как раз та линия на дневном графике, которую мы увидели. А вот это здесь на границе формируется еще дополнительный такой треугольник на часовых масштабах. Формируется вот данный треугольник. И здесь уже понятный уровень стопа. Понятен уровень стопа. Почему он здесь? Потому что если мы дойдем сюда, треугольник уже ломается. Все, уже модель сломана, и данной точке уже нет смысла стоп ставить дальше. Вот основная ошибка тех, кто использует треугольники, ставит очень большие стопы. Треугольник подразумевает постановку короткого стопа. Вот здесь вот наш стоп, и вот наш уровень профита 1500. Ну, во-первых, такое еще красивое круглое число. Да, пришлось несколько часов подождать, но профит не за... долго ждать не заставил. Раз, два, три, четыре. 5 свечей и э, достигнут уровень профита. Где, если смотреть по вложенным средствам, это получилось плюс, ну, чуть больше плюс э, больше 100% за вот эту сделку. За 6 часов фактически движение продолжалось 5-6 часов. Ну и несколько часов пришлось подождать после входа. Вот что такое сжатый пружинный треугольник. Если бы мы посмотрим на дневные графики, то вот наш уровень профита. Это выглядит всего лишь фактически одной свечой. На, этой, на какой свече заходили, на такую же мы и вышли через несколько часов. Все, дальше движение. Продолжилось до уровня сопротивления. Здесь уже все. Движение иссякло. Пружина сжатая пружина треугольника уже сыграла. Дальше идет запил. И я уверен, что после такого движения, обычно после запила, еще может быть немножко рынок подрасти. Кстати, вот если обратить внимание, здесь тоже небольшой такой... Э, формируется треугольничек, то есть волатильность э, сжимается. Как строить треугольники? Строить треугольники и элементарно. Это должно быть по нескольким точкам. Вот раз точка. Вторая точка. Так, оп, линии не трогаем. Дальше берем еще одна точка касания. Вот она. Снизу вот точка касания. Далее. Ну вот здесь вот на одна свечке здесь выбилась из колеи. Но дальше вот точка касания. Фактически проводилась вот по ней. Вполне возможно, что здесь и не совсем корректно. По-хорошему я бы провел вот, вот так вот по этим линиям. Но в данном случае это роли не играет. Здесь просто больше свечей легло на эту линию. Не всегда у вас будет прям идеальный треугольник, такого не бывает. Здесь просто могли, вот в данной свечке, эта свечка была резко вниз, резко вверх. Фактически здесь сработали стопы и быстро откупили. То есть, одна свечка, которая выбивается с такой длинной тенью из треугольника, в данном случае можно ее проигнорировать. И по четырем точкам касания получается треугольник. Пятая точка касания, пятая или шестая, это уже выход из треугольника. Здесь уже надо ловить выход. И вот именно здесь Выход, мы входим. Если проспать, вот этот вход, выход, если выходить за границей, пружина может разжаться, здесь ловить уже достаточно поздно, достаточно опасно и можно уже не успеть залететь в данную сделку. А вот именно внутри треугольника все просто, понятно, самое главное здесь короткий стоп. Ставить стоп вот ниже нижней границы треугольника вообще бессмысленно. Если туда рынок уже уходит, все. У вас уже картина сломалась. Вот все, что нужно для того, чтобы получить быстрый профит. И как использовать треугольники. Какая здесь может быть ошибка? Входить слишком рано. То есть если три точки касания, по трем точкам построен треугольник, входить рано. Четвертая точка касаемся, входить рано. Возможно, что треугольник не сформируется. И в этом случае самое главное тогда не входить. На каких таймфреймах нужно искать данный треугольник? На любых, абсолютно на любых. То есть я их вот ищу их на дневных, и, соответственно, поскольку вот на дневных он, смотрите, сколько формировался, несколько месяцев он формировался и сформировал отличную сделку. Следующая сделка, скорее всего, состоится либо тоже через там, месяц, полмесяца, если мы смотрим дневные графика, графики, либо это нужно поискать другие инструменты, которые еще, у которых не произошло вот это вот распрямление пружины. Если вы смотрите там на часовых графиках ищете треугольники, то это будет чаще, там раз в неделю. Если вы смотрите там 15 минутки, это может быть еще чаще, раз в несколько дней. Если вы смотрите минутки, то минутки можно найти, если там смотреть различные инструменты практически каждый день. Но тут самое главное, не гречиться а искать именно вот прям красивый треугольник, где видно, что... Участники формируют сжатие волатильности. Можно посмотреть и график волатильности. Но я вас уверяю, каждый треугольник, он э, приводит к тому, что э, волатильность падает вот здесь в вершине. Падает в вершине, потому что движение становится все менее менее менее размашистым. И, соответственно, в какой-то момент это приводит к тому, что пружина разжимается И вот вы забираете быстрый профит. Все на самом деле просто. Ну, осталось вам просто поотренироваться. Спасибо всем за внимание, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и используйте данный инструмент, потому что это один из лучших инструментов технического анализа за счет короткого стопа, как я уже говорил, за счет быстрого профита, но не торопитесь, ищите хорошие качественные треугольники на графике и все у вас будет отлично ваше, с вашим трейдингом. Надеюсь, видео вам понравилось, всем счастливо!